Спорт в массы. Как прошел день корейской культуры? Старт очного этапа конкурса «Лучшая академическая группа». Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Елизавета Газизянова. 24 апреля с рабочим визитом в Республику Узбекистан посетил РАИС Республики Татарстан Рустам Миниханов. Основной целью визита стало участие в международной промышленной выставке Инопром Центральная Азия. Республику на мероприятии представляет порядка 70 компаний. Вместе с ректором Казанского университета Ленаром Сафиным РАИС Республики посетил новый центр медицинского образования в филиале КФУ в городе Джизак, а также открытие технопарка Джизак. В обзорной экскурсии гостям из Татарстана рассказали о том, что в симуляционном центре студенты будут обучаться практическим навыкам своей будущей специальности. Раису Республики Татарстан Дустаму Миниханову показали оборудование, которое используется для практических занятий. 22 апреля в полилингвальной школе Адымна прошел конкурс корейской культуры K-Culture. Подробности в сюжете Илюзы Демухаметовой. В школе Адемнар прошел конкурс корейской культуры Кейкалча. Целью проведения конкурса и концерта является не только популяризация корейской культуры, но и укрепление взаимоотношений между Кореей и Татарстаном. По словам научного руководителя Центра исследований Кореи Института международных отношений, мероприятие такого рода позволяет студентам изучить специфику данного региона. Этот конкурс э, изначально был сделан и проводится до сих пор ради студентов, которые изучают корейский язык, корейскую культуру, историю, экономику, Потому что они хотели еще больше узнать про Корею. В конкурсе приняли участие 25 команд, которые представили традиционную культуру благодаря танцам, песням и постановкам. Участниками стали люди разных возрастов, от школьников до студентов. Большей популярностью у участников конкурса пользовались такие кей-поп-группы, как BTS и Blackpink. Тут происходит знакомство с корейской культурой. Люди, которые сейчас особенно это, становятся мейнстримом таким, и люди увлекаются этим. И вот такие мероприятия помогают больше узнать о культуре Кореи, потому что здесь не только кавердэнс участвует, как вот мы, например, а также, Корейские народные песни. Отметим, что конкурс корейской культуры k проходит ежегодно. С каждым годом вовлекая все больше студентов, школьников и просто людей, любящих корейскую культуру. Карина Саяхова, люзади Мухаметова, Фарид Захетуглы, Универньюз. Участниками спортивной эстафеты в культурно-спортивном комплексе Уникс в минувшие выходные стали семьи сотрудников Казанского федерального университета. Подробности в сюжете. В минувшие выходные в культурно-спортивном комплексе «Уник» состоялась спортивная эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья». Участие в соревновании приняли семьи сотрудников, преподавателей и обучающихся Казанского федерального университета. Это всегда теплое семейное мероприятие, которое объединяет все университетское сообщество. И в этом году, так как сняли все ограничения, мы решили возобновить проведение такого классного спортивного мероприятия для семей и сотрудников в эстафете приняли участие 11 команд сборной институтов и подразделений университета. В их состав вошло по две семьи – мама, папа и ребенок от 7 до 10 лет. Хотелось сделать очень интересные эстафеты. И каждый раз у нас, я хочу отметить нашего преподавателя, старшего преподавателя Арбеева Малюшу Шамильну, у него такая фантазия, мы очень благодарны за эти эстафеты. В ходе соревнования каждая команда прошла по три полосы препятствий. Все задания были подобраны так, чтобы с ними могли справиться как взрослые, так и дети. Участники получили сладкие подарки а призеры и победители стали также обладателями кубков и медалей. Анастасия Шагеева, Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универ -Ньюз. В Казанском федеральном университете стартовал ежегодный конкурс «Лучшая академическая группа» – одно из самых популярных студенческих мероприятий университета. 24 апреля в культурно-спортивном комплексе «Оникс» Казанского федерального университета стартовал Очный этап конкурса «Лучшая академическая группа». В этом году он посвящен году педагога и наставника, и году национальных культур и традиций в республике. Определение победителей и лауреатов конкурса будет проходить по номинациям. В каждой номинации принимают участие 10 старост академических групп, набравших максимальное количество баллов. Они покажут творческую композицию выступление, презентацию, связанную с традициями, обычаями, культурой народов, которые проживают у нас в Татарстане. Мы участвуем в конкурсе первый раз. Долго думали, стоит ли, нет, но собрали все свои силы, долго тренировались, надеюсь, что у нас что-нибудь получится. Конкурс проводится по шести номинациям. Первокурсникам предстоит соревноваться в номинации «Лучшая академическая группа первых курсов» вторым и третьим курсом. В номинации «Лучшая академическая группа младших курсов» а старшекурсникам и магистрантам в номинации «Лучшая академическая группа старших курсов». Жюри определит победителей именно в этих трех номинациях, а также в номинации «Лучший куратор академической группы». Этот конкурс прежде всего направлен на то, чтобы максимально сплотить студенческий коллектив, показать, Лучшие практики, которые есть в академических группах, и лучшие воспитательные технологии, которыми пользуются академические руководители при работе со студенческой молодежью. Начальник отдела по работе с общественными организациями и институтом кураторства Департамента по молодежной политике Гульнас Марданова отметила, что для того, чтобы победить в конкурсе групп, студенты должны поддерживать хорошую успеваемость, участвовать в различных мероприятиях, а кураторы организовывать мероприятия с группами и проводить методическую работу в течение учебного года. Эмиль Мугинов, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. Центр цифровых образовательных технологий «ЕДУТЭЧ» Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета организовал чемпионат по робототехнике и программированию «Арена роботов». Подробности расскажет наш корреспондент Виктория Сухих.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 По данным МВФ, к 2028 году страны БРИКС будут иметь долю в мировом экономическом росте более 33%, а страны G7 менее 28%. Подробнее в этом выпуске. Блумберг сообщает, что участники БРИКС, то есть страны Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская Республика, обеспечат 32,1 доли в мировом экономическом росте, а страны G7, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, 29,9 процентов в этом году. Между международным объединением БРИКС и структурой большой семерки существуют принципиальные отличия как с точки зрения институциональной, так и с точки зрения концептуальной. Если мы говорим о вопросах, связанных с институтализацией, то здесь мы должны сказать, что БРИКС представляет собой, по сути, международную организацию, а если быть точным, то межгосударственное объединение. Основной вклад привносит Китай. Его доля в росте объема ВВП с 2023 по 2028 будет 22,6%, Индия 12,9%, а США 11,3%. В свою очередь, остальные страны внесут каждое по 4%. И сегодня самая мощная экономика – это китайская экономика, экономика Китайской Народной Республики, вот, которая сегодня занимает первое место. А, также можно отметить, что а, в структуру БРИКС входит экономика третья по масштабам – это экономика Индии. И вот в этом смысле мы можем говорить, что сегодня центр силы экономической он перемещается вот именно в структуры БРИКС. А в G7 скорее уже такие находятся классические западной либеральной экономики, которые в настоящее время переживает достаточно острый экономический кризис. По итогам 2020 года доля этих двух групп стран в мировом ВВП по паритету покупательной способности составили по 31%. Но при этом к концу 2028 года доля БРИКС увеличится до 33,6%, в то время как у G7 доля снизится до 27,8%. Валерия Носкова, Универньюз.